Всем добрый день! На улице весна, май. А, и сегодня тема нашей встречи – профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата при помощи мицеллярных напитков. Опора движения, без них немыслимо полноценная жизнь. Более 200 костей, 400 мышц, сотни сухожилий, придают человеку форму, перемещает его в пространстве, защищает внутренние органы опорно-двигательная система человека составляет суставы, позвоночник, и это мощный и одновременно очень уязвимый природный механизм. И вред опорно-двигательной системы мы наносим постоянно. То есть это поднятие чажестей, чрезмерная физическая нагрузка, переохлаждение, ношение неудобной обуви, хождение на высоких каблуках, даже твердый пол по которым мы можем ходить без обуви, наносит на нашу опорно-двигательную системе вред, так как это не физиологично для наших стоп. В отличие от песка, травы, земли, лишний вес, вредные привычки тоже влияют на нашу опорно-двигательную систему. У животных, ходящих на четырех ногах, абсолютно не бывает проблем с позвоночником. Человек дорого платит за свое прямохождение. И, Конечно, боль в спине – это вообще не редкость, и люди после 45 в большом количестве говорят о том, что у них есть боли в поясницах, есть боли в пояснице, в суставах. Поясничный, крестцовый отдел – на них приходится самая огромная нагрузка. Поэтому, собственно, чаще всего возникают болевые синдромы, это поясничный крестовый крестцовый отдел, усугубляет ситуацию, то, что у нас такой уровень жизни, что физическая, физическая нагрузка у нас совсем уменьшается. Утром мы пришли на работу, сидячий образ жизни, дети в школе учатся в учебных заведениях, дальше после работы это телевизор или компьютер. У нас также есть лифт, автоматическая приучает нас двигаться все меньше и меньше. Но, к сожалению, болезни стоп, позвоночника и суставов все больше и больше растут. Болезни опорно-двигательного аппарата делятся на те, что связаны с нарушением функции позвоночника, и те, что связаны с системой костей и суставов. В свою очередь, те и другие бывают врожденные, приобретенные, сопутствующие. Ну, Определение так скажем, часто, частых заболеваний опорно-двигательного аппарата, хотя думаю, что все а, такие заболевания знают, как артрит, процесс воспаления в области суставов, артроз, развитие на фоне артрита, хронических процессов, воспаления в области суставных сумок, параартрит, процесс воспаления в области Около составных тканей связок крупных суставов. Остеопороз возникает на фоне переломов, в процессе нарушения костной ткани костного вещества, остеохондроз, дистрофические изменения, связанные в позвоночнике именно с костным или сухожилиями, межпозвоночными дисками. Радикулит развивается на фоне отека около позвоночных тканей или грыжи позвоночного диска. Острый процесс воспаления, защемления нервных корешков. Ну, болезнь опорно-двигательного аппарата требует, конечно, комплексного подхода. Массажные процедуры, мануальная терапия, лечебная физкультура, правильно подобранный комплекс упражнений помогает как восстановить после травмы, так и после операции бороться со многими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Один из эффективных способов э, видов занятий ЛФК – это тренировки в бассейне. Медикаментозное лечение тоже, конечно, включает широкий спектр кондропротекторов, противовоспалительных, обезболивающих, витаминов, препаратов, улучшающих работу опорно-двигательного аппарата. Но надо не забывать о профилактике заболевания опорно-двигательного аппарата. Контроль веса. Первое, что люди с лишним весом это серьезная проблема, потому что у них снижается физическая активность, они мало двигаются, и так как нагрузка на суставы и на позвоночник становится все больше и больше, болевой синдром, чаще всего все людей с опорно с нарушением опорно-двигательного аппарата чаще всего у людей с лишним весом. Здесь, конечно, рекомендация может быть снижение калорийности своей пищи, изменение привычек питания, дробное питание и увеличение физической нагрузки. Физическая активность, регулярные тренировки, основа здоровья, здоровья и долголетия. Ну, понятно, это объяснять никому не надо, что физическая активность необходима. И, в общем-то, физиологи сейчас рекомендуют, что 2,5-3 часа вполне достаточно для того, чтобы... В неделю, чтобы укрепить мышечный состав, в результате чего все суставы получают хорошую мышечную поддержку, снижается риск бытового травматизма, то есть тренировки необходимы для общего состояния общего тонуса, но и в том числе для улучшения работы опорно-двигательного аппарата. Адекватная физическая нагрузка в первую очередь. Физическую работу и тренировки должны быть, не должны быть изнурительными, не должны при, при, э, у человека вызывать какой-то дискомфорт. Все хорошо в меру. Труд и отдых необходимо чередовать. Уделяя внимание полноценному сну по 8 часов в день, конечно, в идеале. Восстановление организма ⁇ важный процесс, и опорно двигательный аппарат тоже восстанавливается во время сна. Тем более, что чрезмерные физические нагрузки в пожилом возрасте способствуют усугублению дегенеративных процессов в костях и шевых тканях. Поэтому, собственно, людям более старшего возраста с физическими нагрузками очень нужно быть осторожными и, конечно, чередовать свой труд. Отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, об этом мы подробно вообще не будем останавливаться. Понятно, что все, все вредные привычки влияют на организм в целом, в том числе и на опорно-двигательный аппарат. Сбалансированное питание. Правильный рацион при заболевании опорно-двигательной системы должен включать белковые продукты. Мясо, рыбу, грецкие орехи, фасоль. Для поддержания хрящевой ткани полезны рисовые гречневая крупа, печень, грибы, шпинат, брокколи, витамины группы В, все продукты, содержащие витамины группы В. Конечно, ограничить соленое, жирное, мучное и вообще в принципе, наверное, эти все продукты перечисляются при большинстве заболеваний, не только в том числе опорно-двигательного аппарата, но... Надо помнить, что именно соленое, жирное и мучное влияет на обменные процессы, в том числе и на органы опорно-двигательного аппарата. Для восполнения дефицита кальция полезно, конечно, проявлять в меню творог и сыр, другие кисломолочные продукты, но при этом не забывать про витамин D, что усвоение кальция происходит при наличии витамина D. Основным источником витамина D это жирные сорта рыбы, сливочное масло, куриные перепелиные яйца. Даже если эти продукты присутствуют в вашем рационе, необходимо регулярно поддерживать концентрацию витамина D в крови. И в этом, конечно, нам может помочь мицеллярные функциональные напитки компании Мицелайн, Супер Остеокомплекс и Остеокомплекс. Мицеллеарные функциональные напитки ⁇ это один из видов семейств функциональных напитков, под которым принято принимать напитки, содержащие ингредиенты, способствуют сохранению и улучшению здоровья. Функциональные напитки восстанавливают, восполняют потребность в витаминах, микроэлементах, минералах и других питательных веществах, которые могут быть заложены в функциональных напитках. Несмотря на то, что функциональные напитки не являются лекарством, все-таки они положительно влияют на организм и колоссальную пользу не несут для организма, восстанавливая органы и системы, и улучшая, конечно, уровень жизни. Основой мицеллярных функциональных напитков является мицелла. Структуры размером в 30 нанометров повторяют структуру физиологических мицелл. Физиологические мицеллы в нашем организме – формируются во время приема пищи, и с возрастом, к сожалению, количество физиологических мицел уменьшается. При этом мицеллы – это транспортная система с высочайшей степени всасываемости в кишечнике, минуя агрессивную среду желудка, ротовой полости, просто нет тех ферментов и факторов, которые могут расщепить мицеллы. По этой причине мицеллы всасываются в стопроцентное состояние в кишечнике. И даже если есть проблемы с всасыванием в кишечнике, то мицеллярная форма продукта всасывается в стопроцентном состоянии. Итак, состав остеокомплекса. И остеокомплекс содержит рыбий жир норвежской лососи, витамины группы D повышенные, Содержание К, амарантовое масло, кедровое масло и масло льна. Остеокомплекс содержит в 1 мл напитка 12,5 международных единиц. Остеокомплекс содержит 25 половиной тысячи международных единиц. Международные единицы это единицы измерения, которыми измеряют витамины, гормоны, а также некоторые лекарственные формы. Напитки регулируют обмен кальция и фосфора в организме человека, стимулируют нормализацию развития костей, связок опорно-двигательного аппарата, в том числе укрепляет костный скелет, стимулирует процесс образования новых сосудов, что важно не Но для произведения капилляров новых маленьких сосудов нужно поддерживать несколько месяцев высокое содержание витамина D в крови. Укрепляет иммунитет, стимулирует иммунный ответ при питании организма вирусов, бактерий, способствует борьбе с воспалительными процессами. Доказано, что витамин D влияет положительно при заболевании, таком как коронавирусная инфекция. За счет выраженной повышенной иммунных сил он лучше улучшает сопротивляемость организма при этой инфекции. Напитки остеокомплекс и остеокомплекс увлажняет кожу и слизистые, укрепляют ногти, препятствуют выпадению волос, нормализует концентрацию половых гормонов, амарантовое масло, входящее в состав напитка, содержит уникальное соединение с квалан, которое способствует замедлению старения, препятствует образованию онкопроцессов, то есть а улучшает состояние в том числе и кожи. Рыбий жир, входящий в состав препаратов, это полностью природные компоненты, в котором в большое содержание витамина D источник целого ряда полезных микроэлементов, легко усвояемых в организмах. Витамин К2, который входит в напитки или второе его название – Минохинон – это же растворимый витамин группы К, необходим человеку для регуляции фосфокальцевого обмена в организме. Как вы понимаете, витамин К2 действует аналогом витамина витамину Д. К2 необходим для усвоения кальция, свертывания крови. Некоторые белки, белковые вещества в нашем организме не усваиваются, если нету в организме К2 без Минамхиона белковые фракции некоторые вообще в организм не попадают. К2 регулирует густоту и свертываемость крови. Дополнительным эффектом, наверное, у К2 можно, хотя я думаю, что он и тоже основное, вызывает улучшение состояния сосудов, является, является компонентов, который снижает закисленность организма улучшает работу головного мозга, то есть в составе препарата К2. При регулярном и правильном приеме высоких доз витамина Д нормализуется сон, улучшается психоэмоциональное состояние, повышает работоспособность, ощущение прилива сил, нормализация аппетита, устойчивость к респираторно-вирусным заболеваниям, рост здоровых волос и ногтей, что немаловажно. Мицелларный препарат Супер-Остео, это быстрое увеличение содержания витамина D и, конечно, профилактика остеопороза. Функциональный напиток остеокомплекс – это препарат для стабилизации поддержания витамина D в организме. Супер остеопрофилактическая доза 1 мл, а терапевтическая доза до 4 мл. Если у человека есть какое-то респираторное заболевание, коронавирусная инфекция, доза может увеличиваться, потому что при... В различных заболеваниях нашему организму требуется витамина D намного больше. Рекомендуется принимать супер комплекс 3 месяца. После первого месяца желательно сдать содержание, анализ на содержание витамина D в крови, для того, чтобы понимать, насколько увеличился витамин D. Компания Мицелайн проводила исследования, наши добровольцы принимали целый месяц супер комплекс, то есть 12,5 единиц в сутки и у всех принимавшего участие увеличился витамин D. И, кстати, по референтным цифрам у всех он был, несмотря на то, что половина группы была ниже нормы витамина D, у всех людей, которые принимали витамин D, референтные числа витамин D был в положительном значении. К сожалению референтные числа в Российской Федерации очень обширные, то есть они идут от 30 на ммоль на литр до 100. Но на самом деле 30 это минимальное значение положительное минимальное значение витамина d в крови желательно чтобы он, витамин d в крови был до 100 дело в том что у людей у которых наблюдается аутоиммунные заболевания вообще заболевание щитовидной железы вообще рекомендуется содержание витамина d а, даже 150 наномоль на миллилитр то есть это большая довольно таки концентрация для того чтобы иммунные процессы проходили лучше, так как витамин D влияет в том числе на, на иммунные процессы в, в целом. Второй препарат, который я хотела бы рассказать при э, заболевании опорно-двигательного э, аппарата, это матрикс комплекс. В состав такого препарата входит амарантовое масло натуральное первое отжима, витамин Е, морской коллаген, глуронат натрия, и коллаген ⁇ это самый распространенный белок в организме. Его, он составляет до 30% общего белка от массы организма человека. Он является основой для соединительной ткани, создает матрицу для формирования структуры всех органов в организме. А так как в нашем организме соединительная ткань содержится в 40-50, а по некоторым авторам до 60%, кровь – это тоже жидкая соединительная ткань, то нашему организму коллаген просто необходим. Он является строительным материалом для зубов, костного аппарата, мускулатуры, кожи и многих других тканей, которые, собственно, необходим коллаген. Коллаген в нашем организме вырабатывается и сам, но, к сожалению, с возрастом его количество уменьшается, и поэтому, собственно, прием коллагена улучшает состояние, в том числе не только суставов, в том числе отражается на коже, которая питает активно после 45 лет необходимую коже. Поэтому коллаген это очень важный элемент нашего здоровья. В состав также входит галаронат натрия, то есть, это галароновая кислота, функция которой, собственно, заключается в уменьшении трения в суставах, поддержании плавности движения, отвечает галароновая кислота за вязкость синовиальной жидкости, является важным компонентом суставного хряща. Поэтому, собственно, кроме, кроме того, галамонат натрия стимулирует выработку коллагена, собственного коллагена в нашими тканями. Также галуроновая кислота удерживает влажность в тканях, поэтому, собственно, этот компонент тоже необходим нашему здоровью. Амарантовое масло витамин Е в данном напитке оказывает антиоксидантное действие. То есть, чайно важно для лиц старшего возраста омолаживающую функцию и усиливать действие в общем коллагена и на натрия. Данный мицеллярный препарат можно принимать в профилактической дозе 1 мл, терапевтическая доза в зависимости от состояния, если есть у пациента острые заболевания перенесенная операции или недавние травмы, то, конечно, терапевтическая доза может быть увеличена до 4 мл в сутки. Применять препарат следует вне приема пищи, желательно до 18 часов. Хотела бы уточнить, что при начале приема функциональных напитков может быть обострение. То есть может быть обострение болевого синдрома, может быть, возможность какое-то первое время ухудшения подвижности ранее травмированных суставов. То есть, так как меняется питание суставов, механизм воздействия внутри суставов, то первое время это может быть обострение болевых синдромов. Поэтому не пугайтесь, если такое происходит при начале приема функциональных напитков. Это вполне возможная ситуация. Как и все функциональные напитки, я бы рекомендовала принимать их с малых доз, начиная с 0,5, с 0,3-0,5 мл в сутки. Почему? Потому что всегда есть вероятность не восприятия организмом данного компонента. Какого-то из компонентов. Чтобы исключить данный момент, собственно, есть такая рекомендация начать прием в малых дозах. Дальше употребляя по, достигая дозу в течение нескольких дней ну, до, например, профилактической, принимаем в той дозе, в которой рекомендован прием препарата. Не ожидайте быстрых эффектов. Ну, в течение месяца происходит накопление, например, витамина D. Что касается витамина D, в течение месяца он становится уже в норме. Но вы не забывайте, что для восстановления костей, для восстановления ногтей, для восстановления волос необходимо какое-то время. Это не означает, что это может пройти ровно 30 дней. Я бы рекомендовала все-таки прием витамина D. Прием, любых наших напитков, что называется, что супер-остео, остео минимум 3 месяца. А витамин D в принципе в профилактической дозе надо принимать постоянно. Уже доказано врачами, что мы живем не в той экфоратуре, реальной зоне, где много солнца, где есть большое количество продуктов, которые мы можем принимать. То есть восполнение витамина D у нас не происходит должного количества. Поэтому, собственно, для своего здоровья принимать в профилактических дозах витамин D это такая вещь необходимая. Можно, конечно, в летние периоды делать перерывы, но, тем не менее, людям старшего возраста я бы вообще не рекомендовала делать перерывы. Дело в том, что это рост травматизма, это рост изменения состояния костей, и поэтому, собственно, профилактическая доза обязательно у... Должна присутствовать. Что касается матрикс комплекса, тоже не ждите без быстрых моментов. Что называется, ну, мы всегда хотим быстрого ожидания, всегда наблюдайте за своим организмом, конечно, происходят эффекты. Это видно на коже, это видно на ногтях, это видно на волосах, но, тем не менее, эффекты положительные и долгие, чтобы организм напитался, чтобы наши клеточки получили полноценные компоненты, то эффект должен быть минимум 3 месяца. При матрикс-комплексе я считаю, что хороший эффект, стабильный, когда дама у нас начинает говорить ой у меня кожа изменилась, помолодела, все подтянулось, этот эффект наступает где-то месяцев через 6. То есть готовьтесь к тому что ну не готовьтесь или знаете то что минимум три месяца это такой момент, когда виден. Хотя все наши добровольцы, которые участвовали в исследованиях по остеокомплексу, уже через там, дней десять в обратной связи рассказывают о том, что ощущают изменение ногтей, ощущение состояния кожи, ощущение состояния волос, что волосы стали совершенно другими. Да, на самом деле, но опять же функциональные напитки это клеточное питание. И мы питаем клеточки. И положительный момент от функциональных напитков заключается в том, что мы видим изменения в организме. Ну, наверное, информация именно по напиткам, связанной с опорно-двигательной системой, я рассказала. Жду от вас вопросов. И хотела бы, чтобы кто у нас присутствует, был в исследовании, рассказала свою историю, как им помогли данные на напитки, кто их принимал. Правильно ли я поняла, что когда мы принимаем препараты с витамином D, то нет необходимости дополнительно принимать препараты кальция, поскольку витамин D помогает усваивать кальций из продуктов питания обычных наших. Хороший вопрос в этом случае, Татьяна. Но если у вас есть рекомендация врача принимать кальций, то, конечно, принимать его стоит. Но опять же, если это кальций отдельно и соли кальция, то они могут изменять состояние желудочного тракта, и их следует принимать отдельно. Но вообще, если ну, как бы мы говорим о кальции, то да, улучшение его состояния, улучшение его своего. Усвоение происходит именно витамином D. Можно увеличить количество употребляемых молочной продукции, сыра, творога для того, чтобы увеличить количество кальция в крови. Угу, спасибо. И еще такой момент: вот при проблемах суставных часто назначают глюкозамин. Да, да. Вот, я про это. Матрикс может заменить, как бы вот, если препараты выбора, то мы можем выбрать матрикс, а не глюкозамин аптечный? Или нет? Да, или у них Я, как, действия. Как, я как, в общем-то, действия у них похожие. Но как специалист, который, если вам, ваш лечащий врач, рекомендовал и назначил именно данный препарат, то отменять рекомендации врача мы не имеем права. И выбирать между лекарственным средством и функциональным напитком ⁇ это немножко неправильная вещь. Потому что лекарственное средство, в нем есть определенные моменты, которые могут влиять на какие-то части организма. В общем-то, это схожие моменты у, у этих препаратов, то есть глюкозанины, но, тем не менее, я бы не, ск не сказал, что это препарат выбора. Есть да. такая проблема, тоже связанная с, ну, я не знаю, с уставами или с общим состоянием организма. Вот такие тянущие боли бывают, они, не поймешь, то ли это от мышц идет, то ли от суставов какие-то болевые ощущения. Вот на фоне наших мицеллярных препаратов может это как-то уйти, сняться, облегчить на состояние? Фоне, на фоне, облегчить состояние может и те люди, которые принимают э, э, в достаточном длительном количестве витамин D и матрикс комплекс говорят о том, что раньше говорят, и в течение ночи мы просыпались очень часто и были бы проблемы какого-то тянущего характера, то есть это все уходит. Почему? Потому что зачастую болевые синдромы, ну мы там все потянулись неправильно там или просто вот как-то у нас спали, так скажем, неудобные форы, в позе, утром проснулись, у нас есть какой-то дискомфорт. Так как организм насытен питательными веществами, важными для организма и важными в том числе для, именно для суставных моментов, то эти состояния уходят. Ведь на самом деле редикулит это тоже болевой синдром, это болевой синдром около мышц, которые, в том числе и мышц, которые связаны с позвоночником. А, то есть это улучшение болевого синдрома. Но это не означает, что вы излечились э -э -э, там, от э -э хронического состояния такого, как остеохондроз, вы излечились. Нет, хроническое состояние никуда не ушло. Но ваше улучшение происходит за счет того, что происходит питание тканей и клеточек. Угу. Спасибо. Хочу проанонсировать следующую нашу встречу, через неделю в это же время будет психоэмоциональное состояние и помощь функциональными напитками, то есть как мы можем улучшить наши психоэмоциональные напитки в состояние при помощи мицеллярных напитков.